Здравствуйте! И с вами доктор Шилов. То, о чем я хочу рассказать вам сегодня, надеюсь, вам никогда не пригодится. Вообще никогда. Очень в это верю. Надеюсь. Жду этого от вас. Вот. Но, возможно, это пригодится вашим близким, знакомым, малознакомым людям. Вообще это может просто пригодиться любому человеку. Поэтому я рекомендую вам сразу после просмотра этого видео им обязательно поделиться со всеми, с кем вы сможете это сделать. Расшарить его, сделать какие-то кросспосты, репосты и так далее. Потому что то, о чем я буду говорить, случается редко. Но когда это происходит, в 99% случаев люди поступают абсолютно неправильно, что ведет к трагическим каким-то последствиям. Почти всегда. Так вот, тема сегодняшним видео это как сохранить отрубленные или отрезанные пальцы для того, чтобы их можно было пришить назад а, не поймите неправильно назад, не в смысле на задницу а можно, чтобы их было вернуть на место, и чтобы они выполняли потом не просто косметическую функцию, хотя и это было бы уже неплохо, но и сохранили свою функциональность, ловкость и подвижность, или выполняли хотя бы какую-то функцию вообще. Давайте приступим. Итак, помните ли вы финальный эпизод Вентина Тарантино «Четыре комнаты»? Кто не знает, я напомню. А, там в пентхаусе, в одной из э, фешенебельных каких-то гостиниц, собралась компания из таких богатых ребятишек, которые напились, может быть, что-нибудь даже добавили посерьезней, и затеяли спор, два человека из них. Один говорит, я щелкну зажигалкой 10 раз, и она зажжется 10 раз, у меня зажигалка зипа, она меня не подводила никогда Если это произойдет, то ты отдашь мне свою тачку какую-то круто навороченную А другой говорит, хорошо, а я что получу взамен, если ты не выиграешь? Он говорит, ну у меня ничего такого крутого нет Он говорит, ну тогда, значит, ты должен остаться без пальца Сами тебе его зарубить не буду, но мы позовем в коридорного И вот там играет Тимрот, бесподобно просто И вот мы его сейчас уговорим, они зовут этого коридорного уговаривают его выполнить эту роль. Если вдруг зажигалка не зажжется 10 раз подряд, то вот на тот, в тот момент, когда она не зажжется, он отрубит палец. В общем, чокнутая совершенно, да? Но фильм интересный. Советую всему посмотреть. Так вот, первый же раз он чиркает зажигалкой, зажигалка не загорается, чпок, все происходит в доли секунды, а пальца нет. Так вот, они когда значит, уговаривали Тимурота, вот этого самого коридорного, они говорили, ты не бойся, парень, у нас заказан с пластический хирург, у нас есть лед, все такое прочее, и все. И вот начинается суматоха, они то этот палец роняют, то его поднимают, в итоге заканчиваются тем, что они его запихивают в лед и едут. Но фильм на этом сам заканчивается, поэтому мы не знаем, чем там дело кончилось. Так вот, я могу предположить, что дело кончилось там все хреновенько. А знаете почему? А потому что положили палец в лед. Вот откуда взялась идея, что надо э, в лед класть на лед или в лед э, вот такие вот потерянные запчасти? Э, не знаю, откуда это взялось вообще, но откуда взялось. И именно это устоявшееся э, мнение, что надо поступать именно таким образом, и служит причиной того, что в 99% случаев, в 90% и в периоде 9 Заканчивается все печально. Даже если все довезли довольно быстро, вот, все происходит не так, как этого хотелось бы. И операция заведомо оказывается обреченной на провал. Хотя хирург все равно вынужден брать такого значит, пациента на стол. Проводить многочасовую значит, операцию, сопоставляя все мелкие сосуды, нервы, там все это пришивая, зная, что, скорее всего, ничего не получится. А не взять он его не может, потому что люди не поймут. И спросят, а в чем дело, почему ты не взял? Вот, муж, вот, вот палец, вот пациент, вот что еще надо? Вот лед, в котором это все лежало, все же сохранили, все нормально. Мне ничего не докажешь. скажет, если ты не хочешь этого делать, то, ты, ох, это, то это преступная халатность. Тебе же все, все, что надо, все сделали, понимаешь, чувак? Делай операцию. Врач даже не спорт он сразу берет пациента и знает, что ничего не получится. Ну так вот, я сейчас объясню, почему оно не получится, чуть позже. Но я хочу сказать вот что. Я расстрою вас с загоди еще и тем, что даже если все правильно сохранили, быстро привезли, материал нормальный, то есть запчасти все целые то их обратно вернуть на место и запустить – это целая проблема. То есть ни в 100% случаев, далеко не в 100%, и даже не в 90%, не в 80% будет иметь операция положительный какой-нибудь эффект. На самом деле даже положительным эффектом будет считаться то, если пальцы хоть как-то прирастут, и хотя бы сохранится косметический значит, эффект какой-то. Я не говорю уже про то, что они будут двигаться хоть как-то, это уже неплохо. Если сохранится подвижность, то вообще великолепно. Но э, подобного рода значит, операции, они бывают многоэтапные. То есть самое первое, что нужно, чтобы палец вообще прижился, прирост, что называется, чтобы он, чтобы он состоял из живых см, тканей. Так вот, так вот, очень часто бывает так, что хирург берет пациента на операцию, идеально проводит ее, сопоставляя все сосуды, Чисто механически она выполнена великолепно, все сосуды заполняются кровью, все разовеет, пришитые пальцы становятся розовыми, красивыми, все, можно радоваться, все замечательно, пусть они двигаются, но, по крайней мере, они выглядят как живые. Но потом проходит 2-3 дня, бывает меньше намного, и пальцы начинают чернеть, сохнуть, и потом отваливаются. И все. Расстройству нет предела Врач это предполагал, пациент этого не предполагал Родственники тоже расстроены и так далее И начинается э, с выяснения отношений и все такое прочее Это бывает даже когда материал нормальный, вполне Понимаете, с чем это связано? Связано это прежде всего с тем, что в какой-то момент И по какой-то причине нарушается проходимость сосудов Которые питают этот вот пришитый э, фрагмент если сосуды оказываются скупорены чем-то, то есть проходимости нет, то возникает ишемия, потом атрофия и отмирание. Так вот, чем прежде всего могут э, сам закупориться сосуды? Ну, они могут закупориться с тромбиками кровяными, но это, понимаете, не самое э, печальность. С, с, о, с кровяными тромбиками. Прикольно, да. Договорился тромбами кровяными, можно побороться. А вот когда в просвет сосуда проваливается значит, эндотелий сосуда, что это такое? Вот этот вот значит, эндотелий, я сейчас объясню. Сосудистая стенка состоит из нескольких э, слоев. Поверхностный слой, середины там несколько слоев. Но нас интересует больше всего внутренний. Внутренний слой, это слизистая сосуда, это вот и есть эндотелий, это такой, значит, эпителий. Вот, который выстилает стенку сосуда изнутри вот он может обвалиться внутрь и закупорить сосуд напрочь вообще почему это происходит ну во- первых это бывает вместе шва да, непосредственно Когда начинает образовываться Какие-то там вал Какой-то воспалительный процесс Это же быстро все происходит Не просто так же заживает Все прямо чики-пики Вы вспомните, как у вас заживает на коже Какая-то болячка, например да? Там образуется какой-то струбчик такой да, То есть изменение ткани, припухлости там, да, Подсыхание, корочки всякие и так далее Я уж на самом таком банальном языке говорю Вот нечто подобное происходит изнутри То есть там возникает тоже отечность Возникает легкоцитарный вал, лекоциты вот в этом месте с э, воспалением э, сконсолидируются. И, в конце концов, может быть отслоение вот этого внутреннего слоя и провал его внутрь, э, сосуда. И не в одном месте конкретно, а вообще на протяжении сосуда это может произойти. Он может обвалиться и по сосуду пройти куда-то дальше до более тонкого сосуда. Из э, артерии он может в артериулу перейти, на уровне капилляров может там, э, сам закупорить это все. И все. И получается, что ничего поделать невозможно То есть нельзя, скажем так, отрезать и по новой перешить Уже ничего не получится Вот. И это даже когда, я говорю, вроде привозят здоровый нормальный материал А вот представьте такую ситуацию, что взяли э, отрезанный палец, отрубленный палец но ну, это называется ампутированный палец вот У нас как принято считать, что это ампутация это то, что делает врач-хирург непосредственно Нет, ампутация это любое отделение части тела. Но в данном случае пальца, то есть ампутация пальца, это травматическая ампутация. Вот когда ампутированный палец кладут на лед или прямо в лед внутрь и везут. Понимаете, что происходит? Вот вы засунете руку в лед, живую, вот прям вот долго она у вас там пробудет. Понимаете, вы получите э, э, ну, обморожение. Степень обморожения я, конечно, не берусь. Сказать, какая будет Но во льду долго рука Даже та, которая постоянно кровоснабжается И то замерзнет И, и ткани какие-то там и там рука представьте, вы положили туда э, сам Фрагмент Сам тела, который полностью отделен От кровоснабжения И, соответственно, он абсолютно холодный То есть он не подпитывается ничем То есть все Он там замерзает практически в лед Понимаете, он там стужается молниеносно Если живая рука будет долго замерзать ну, Дольше то вот этот вот от, от обрубок он замерзнет просто махом, понимаете? Там отморозятся все ткани. И давайте не будем только мне эти вопросы писать потом про глубокую заморозку с жидким азотом и все такое прочее. Там происходит специальным способом а мгновенная заморозка, специальным образом происходит оттаивание. Мы сейчас говорим про обычное замерзание во льду. Так вот. Когда замерзает подобным образом, то ткани отмирают. И отмирают прежде всего те ткани, которые наиболее к этому чувствительны. Это как ни странно, эндотелий наиболее к этому чувствительны. Поэтому в таком привезенном замороженном пальце уже эндотелий мертвый. И то, что он обвалится, он отслоится, не приживется, это к бабке не ходи. Это 100% абсолютно. Врач сделает операцию, зная, что на 100% она абсолютно бесполезная. Все. Так вот, чтобы подобного не произошло, а такое происходит в 99% случаев, только чудом иногда довозят очень быстро, нужно уметь сохранить правильно то, что удалось э -э -э собрать из земли. <связать> да, несколько цинично звучит, но это так и бывает. Так вот, не надо класть ни на лед, ни в лед, не тем более использовать сухой лед, ни в коем случае. Надо на самом деле поступить следующим образом. Записывайте, запоминайте, это может пригодиться, лучше бы никогда не пригодилось, но знания такие иметь надо. Надо завернуть палец, какую-то тряпку или бинт, не надо ничего отмывать очищать, потому что при этом вы можете только повредить еще хуже и затолкать, но ну, грязь куда поглубже. То есть этого не надо делать. Вот как есть, так и взяли, и все. У вас есть где-то полтора-два часа, вот так ну по-нормальному-то, если после уже шансы становятся катастрофически меньше и меньше, и вероятность того, что ничего не получится, будет экспоненциально расти. То есть не линейная прогрессия будет, а ну, экспоненциальная Каждая последующая минута, там 10 минут 15, это все, это все хуже, хуже, хуже. Так вот, завернули в тряпку. Вот эту уже тряпку надо положить в какой-то пакет. Вот, герметично замотать его, оставить в нем обязательно воздух. И этот уже пакет надо положить в ледяную воду. То есть, либо в банку, в которой находится вода ледяная, то есть, в ней лед плавает вода, в ней плавает лед, и вот туда кладете этот герметично закупоренный пакет. Вот. Либо это еще один самый пакет с этой холодной водой. Может быть, просто холодная вода, ну, лучше ледяная все-таки. Вот. Если такая сложная система э, не получается э, сделать, ну, вот как бы нету, да, дома это произошло, как-то быстро надо все делать, или не дома, наоборот, в офисе, можно просто положить, хорошо замотать в бинт, в несколько слоев или в ткань, и положить это на лед, то есть лед положить в какую-то коробку и положить на лед, но только чтобы несколько слоев было на ткани, чтобы между со слоями ткани был воздух, получается такой как бы ну, термос и нету прямого контакта со льдом, это значительно повышает шансы, нету льда. Знаете, можно в замороженную курицу запихать вовнутрь, вот этот вот завернутый в ткани палец. В общем, найти агент какой-то холода и не соприкасаясь с ним, завернутый палец положить практически вот рядом с ним, на него, внутрь него. И тогда шансы есть. Есть, говорю, полтора-два часа, когда шансы достаточно велики. Вот тогда может что-то получиться. Вот так, друзья. И теперь очень важный момент, чрезвычайно важный. Если вдруг получилось так, что палец висит буквально на соплях, неважно, на кусочки мышцы, на какой-то связочке, на соединительной ткани, на лоскуте кожи, даже если он вот прямо на соплях болтается еле-еле, не надо этот лоскут обрывать, обрезать ножницами чем-то еще и, и, и вести палец отдельно. Лучше подмотать это все к руке и привести, как оно есть, вот на этом лоскуте. Понимаете? Дело в том, что в этом лоскуте, лоскуте могут сохраниться какие-то мелкие сосудики, которые и будут питать э, этот, э, этот э, э, фрагмент своей же кровью нормально, э, при нормальном пульсе, при волне пульсовой. Он не разрушенный сосуд этот, в нем нет шва, и там не разрушен этот вот эндотелиальный слой. Понимаете, шансы становятся выше. Руку при этом можно все-таки поместить в какой-то холод, но не надо ее замораживать, понимаете? А можно и никуда не помещать. Если лоскут довольно толстый, надо просто постараться как можно быстрее добраться туда, куда надо, куда я расскажу. Вот лоскут этот, значит, говорю, сохраняем обязательно, не обрываем ничего. Значит, куда ехать? В любом случае надо пулей мчаться туда, где могут оказать квалифицированную помощь. Скажу сразу так. Обычно люди едут в трампункт. Это вроде логично. Это ж травма, надо в трампункт ехать. Но в трампункте, скорее всего, если вы поедете туда, или кто-то из ваших знакомых, если человек поедет в трампункт с такой штукой, с пальцем отдельно или на лоскуте, скорее всего, он там палец и потеряет. Причин этому несколько. Во-первых, в трампункте нету всего необходимого значит, оборудования, чтобы произвести такую вот операцию такого рода. Как правило, нет. Вот. Второй момент. У сотрудников, которые работают в, в трампункте, может оказаться недостаточно квалификации, чтобы сделать подобного рода ну, операцию. Конечно, скорее всего, такой квалификации у них и нет. Понимаете? Потому что на самом деле подобными вещами занимается микрохирурги есть даже специальность в разделе хирургии, в ортопедии микрохирургии кисти ведь отдельная тема вообще потому что там мелкие сосуды и нервы сопоставляются даже под микроскопом понимаете, это все довольно сложно, вот, поэтому в пункте вам просто отчекрыжат это все дело, значит, обработают и сформируют аккуратную, красивую культю, этому шьют даже косметическим швом ну, палец или фрагмент его можно потерять. Не можно, а почти наверняка эта, эта деталь будет утеряна. Понимаете? Да, деталь в с это понятно. Вот. Значит, поэтому куда едем? Едем туда, где есть стационар. В ортопедию, в хирургию, возможно, в пластическую хирургию. Платную, бесплатную. Тем не менее, едем, значит, уговариваем. Понимаете, какая вещь? Если не возьмутся делать а, пластику пальца, то есть пришивать его прямо сразу вот так как надо сопоставляя все сосуды нервы и так далее надо добиваться следующего ну хороший врач это сам сделает обязательно вот, но добиваться чего нужно нужно добиваться чтобы палец посадили на кожную лоскут и каким-то образом его сопоставили с местом откуда он отлетел что называется понимаете то есть нужно наладить кровоснабжение. Бывает даже такое, что его могут вообще подшить не на это место А на другое, вот как раз когда я в самом начале говорил Вернуть его назад <с> Можно в принципе и к заднице подшить, понимаете, к кожному лоскуту То есть это как бы прививка Палец прививают на сосуд Чтобы он начал нормально кровоснабжаться И вот когда ткани в нем остаются живы Их потихонечку можно обратно пересадить туда куда надо Там целая тема Чаще, конечно, делают прямо это все это по месту, там, где есть. То есть формируют кожный лоскут уже близко к теме, туда, куда надо. И начинают потихонечку все это делать. И тогда операцию, если и не за раз все это делают, да, сопоставляют, то можно, по крайней мере, постепенно, в несколько разных этапов, э -э палец э -э присадить туда, куда надо, сформировать его правильно, красиво, так, чтобы потом все хорошо получилось. То есть сначала его просто приживляют, без сопоставления нервов да, Потом более четко сопоставляют Когда он уже живой и так далее Потом даже может быть доходит Если там утрачен Сустав, делают эндопротезирование Какого-нибудь сустава И так далее Ну это если Конечно квалификации Хирурга достаточно будет но тем не менее, чтобы даже просто пересадить палец, чтобы он сохранял нормальный косметический эффект, чтобы рука была пятипалая, да, надо его первоначально быстро присадить. Ну, в общем, по сути и все. А под конец несколько чернушек от травматолога. Есть такая поговорка. Старый фрезеровщик говорит, это фрезерное оборудование я знаю как свои три пальца такой вот мрачный анекдот а опытный, опытный токарь может показать на пальцах число пи это уже более сложная шутка но тоже может оказаться прикольной ну и самая чернушная вот. я думаю, что вы это переживете я все-таки врач, циник, понимаете без этого не могу такой у нас тяжелый медицинский черный юмор мужик прибегает из леса в этот и показывает руку без пальцев. Он говорит, что случилось? Да вот этот чекрыжил, говорит, бензопилойся, говорит, пальцы. Так, говорит, беги быстрее назад, тащи пальцы, говорит, сюда, сейчас будем это пришивать. Мужик убегает, через полчаса расстроенный приходит. Он говорит, так ты что без пальцев-то пришел? Он говорит, Я, говорит, их собрать не смог. Ладно, друзья, вот чтобы у вас не было таких вот ни черного юмора, ни просто чернухи, и чтобы все было хорошо, если, не дай бог, ваша консультация кому-то поможет, то есть вы будете знать, как правильно поступить в подобной ситуации, и вы подскажете людям, они вам просто по гроб жизни благодарны будут, если все получится. Удачи! Пока! Берегите пальцы!